День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и очередной урок из серии просто о Photoshop. Я сегодня расскажу об очень полезном инструменте, об очень полезном действии, которое приходится выполнять очень часто при работе с фотошопом при создании картинок, рекламных постеров, превьюшек для видеороликов. Это работа с текстом. В предыдущих уроках я показывал, как набрать текст, но не рассказывал о более тонких и красивых настройках текста. Вот сегодня я покажу. Значит, но с чем вы можете столкнуться при работе с текстом? Значит, первая ситуация, которая появляется, возникает довольно часто, особенно если вы редактируете. Чей-то чужой шаблон. Вот смотрите, я выбираю шаблон, который содержит превьюшку ролика. И обратите внимание на то сообщение, которое сейчас мне выдаст Photoshop при загрузке. Он говорит, что некоторые слои содержат шрифты, которые отсутствуют у меня сейчас. То ничего мне не остается сделать, как нажать кнопочку ОК. И я вам сейчас покажу, как это видно. И обратите внимание. Вот два слоя, помеченные Photoshop с восклицательным. Значком на желтом треугольничке. Это говорит о том, что такого шрифта у вас в системе нет. Если вы выберете данный шрифт, данный слой со шрифтом, да, нажмете уже знакомый вам инструмент текст, то есть захотите подредактировать данный текст, щелкните в этот слой. Обратите внимание, вам Photoshop выдает вот такое сообщение, что у вас отсутствует шрифт и пишет название этого шрифта Крикет. Я запускаю блокнот. Блокнотики записываю название этого шрифта, чтобы не ошибиться. Затем перехожу на Яндекс и в поиске Яндекса пишу шрифт название этого шрифта скачать. Например, шрифт Крикет. Вот видите, его многие уже искали. Выбираю скачать. Вот мне показывают сайты, откуда я могу скачать этот шрифт. Вот выбираю первый попавшийся. Скачать шрифт крикет. Вот ссылочка. Нажимаю на ссылочку. Все. Мне на компьютер загружается файлик с этим скриптом. Значит, сейчас что мне нужно сделать? Вот он этот файлик загруз, Загружен мне в стандартную папочку. Все. Теперь, как этот шрифт установить? Вам необходимо зайти в настройки управления операционной системе в панель управления. Я показываю на примере Windows XP, но в других операционках, это, в других версиях операционной системы делается аналогично. То есть панель управления, она есть во всех версиях. Вам необходимо теперь среди значков отыскать значок, который называется «Шрифты». Вот он, этот значок «Шрифты». Открываете настройки шрифтов, входите в меню «Файл», вы говорите «Установить шрифт». Вас спросят, из какой папочки устанавливать. Значит, Выбираю данный шрифт. Он здесь один у меня. Нажимаю на кнопочку ОК. И установился шрифт системы. Сразу же он в Photoshop у меня не появится. Для того, чтобы вам нормально работать с этим шрифтом, вот, вам необходимо перезапустить Photoshop. Я его закрываю. Сейчас он уже подгрузил все шрифты, которые к этому моменту есть в системе, в том числе и наш новый. Вот теперь, если я открою тот же самый файлик, то я смогу редактировать тот шрифт, который раньше у меня отсутствовал. Вот Обратите внимание, шрифт у меня теперь доступен. Доступен, и я могу им пользоваться. Значит, это первая ситуация, которая у вас может возникнуть со шрифтами, то есть отсутствует шрифт решается достаточно легко как вы поняли далее что еще можем делать со шрифтом я сейчас создам новый документ сделаю его на прозрачном слое мне это пригодится вот документ создан сделаю чуть побольше размер значит первая операция это набор самого текста выбираю инструмент текст если вы правой кнопочкой щелкните по, по тексту, вы можете выбрать, какой текст вы хотите писать. По умолчанию выбран горизонтальный. И можно писать вертикально. Значит, как только вы выбрали инструмент текст, вверху у вас появляется панель управления текстом, с которой вы можете выбирать шрифт, которым вы пишете. Вы можете выбирать размер для своего шрифта. Можете выбирать эффекты. И можете, естественно, выбирать цвет. Я вот сейчас напишу каким-нибудь красненьким. Ну и напишу. После того, как текст набран, вы можете выбрать часть этого текста и изменить размер уже выделенной части. Для того, чтобы выполнять операцию выделения, удобнее использовать shift и стрелочки. То есть вот перемещаемся по набранному тексту, придерживаю shift нажатым, и стрелочками, стрелочками выбирая нужную мне часть шрифта. Вот так вот я аккуратненько а, изменил размер одной буковки, то есть сделал буковку заглавную. А, далее, что еще? А, часто приходится позиционировать набранный текст. Вот, когда вы набрали текст, нажимаем на инструмент позиционирования и, прижимая левую клавишу, двигаем ваш текст в нужное место на вашем шрифте. Вот я сейчас его размещу по центру. Вот где-то вот так вот. Хотите продолжить редактирование, выбирайте слой с вашим текстом, нажимаете на буковку Т, позиционируйтесь в нужное вам место. С использованием стандартных клавиш. Пожалуйста, дописывайте что-то. Вот, в моем случае я сейчас сделаю вот так. Вот. И опять же позиционируем. Следующая очень часто используемая операция с уже набранным текстом – это трансформация. Для этого вы выбираете слой с текстом в списке слоев. Ну вот у меня он один, тут особо выбирать нечего. Далее идем в пункт Edit и выбираем действие Transform. Трансформации тут есть несколько видов. Вы можете покажу, как они работают. Значит, первая простая трансформация позволяет вам легко и просто изменять уже размеры набранного вами текста. То есть вот такой вот буксировочкой берете и изменяете размер до нужного вам. Плющите текст, либо раздвигаете его, позиционируйте куда хотите по уже набранному вами тексту. Значит, любая трансформация заканчивается нажатием на, на галочку ⁇ Окей ⁇ либо можете нажимать на инструмент перемещения. И вас просят, закончить трансформацию? Да, конечно, закончить. Вот. Кроме вот, э, простейшей трансформации, есть еще интересная трансформация с вращением. Наводим на уголок, уголок вашего шрифта. Маркер мышки меняется. Прижимаем левую клавишу и меняем. Точка, вокруг которой вращается текст, она у вас тоже указана. Вы можете ее также перемещать, куда хотите. И вокруг этой точки у вас будет происходить вращение вашего текста. То есть это как бы гвоздик, да, который вы забиваете и спокойненько вращаете. Очень полезная и часто используемая операция. Опять же, заканчиваем, либо нажимаем на кнопочку с галочкой, либо на инструмент перемещения. Последнее, что можно делать с текстом, это накладывать на ваш текст какие-то эффекты. Или включать стили вашего текста, если правильно сказать. Для этого щелкаем по правому уголку с названием вашего текста. Вот где-то вот здесь. Вот. Выполняем двукратный щелчок. У вас открывается вот такое вот окошечко. Это и есть окошечко, где вы можете включать стили. Стилей очень много. Наиболее интересные какие, например, заливка вашего шрифта каким-то цветом. Вот, например, выбираю заливку цветом, делаю галочку. И что я сейчас могу сделать? Я сейчас могу этот цвет именно выбрать. Обратите внимание, после того, как я включил какой-то стиль, в списке, в списке слоев появляется, что для вот этого слоя включен конкретный стиль. Выполняя двукратный щелчок уже на самом этом стиле, появляется несколько другое окошечко, где вы можете в данном случае, например, поменять цвет. Щелкаю по самому цвету и выбираю какой-нибудь вот такой вот цвет. Нажимаю кнопочку ОК. И еще можно сделать его насыщенность. Подвигать. Нажимаю кнопочку ОК. Вот такой вот стал у меня цвет. Хотите включить еще какие-нибудь стили для своего шрифта опять же щелкаем по правому уголочку открывается окошко со стилями я сейчас отключу заливку цветом включу заливку градиентом это еще более интересная операция посмотрите обратите внимание э стиль заливка цвета у меня отключился исчез глазик но появился новый заливка градиентом щелкаю по этому стилю у вас появляется возможность во первых выбрать э, саму цвет заливки. Вот варианты этих градиентных переходов. Конечно, получается очень хорошо. Например, выбираю вот такой вот градиент, то есть переход от одного цвета к другому, нажимаю кнопочку ОК, еще раз кнопочку ОК, и посмотрите, что у меня получилось. Вот такие однозначно вы видели шрифты. И все это делается очень просто. Просто включайте стиль, заливку градиентом. Хотите поменять, опять же, щелкайте по этому стилю списочки. Щелкаем на полосочку с цветом. Выбираем какой-то другой градиент. Например, вот такой. да? Здесь еще можно его самому как-то подстраивать. Нажимаем кнопочку ОК. Опять же, вот на этом, на, в этом окошечке вы можете выбрать, как меняется градиент э, от линии, либо вот по окружности. Вот так вот, вот посмотрите, что сейчас у нас получится. Видите, какие варианты переходов градиента. То есть вот благодаря градиентной заливке цвета можно получать очень красивые эффекты. Значит, кроме заливки цветом, либо заливки градиентом, очень хорошо работает обводка контура. Вот видите, сейчас я включил. Шрифт обвелся контуром. Часто используемая вещь. Потом... Щелкаю опять два раза. Очень часто вы могли видеть такой эффект, как выделение с придания объемности. Нажимаю кнопочку ОК. OK. Вот, шрифт у меня стал объемным. То есть вы можете пощелкать практически по всем этим эффектам и посмотреть, к чему это будет приводить. Все включенные у вас эффекты для вашего шрифта показаны под самим шрифтом. Причем... Вы всегда их можете отключить, нажимая на значок с глазиком. И вот такой вот эффект у нас исчезает. Видите? Вот. Вот у нас шрифт вернулся к тому, от чего мы ушли. Причем повторное включение. Сразу видите, что у вас происходит со шрифтом. Вот. Вот он наш снова шрифт. Покажу еще одно полезное действие при работе со шрифтами. Вот нажму на кнопочку текст и наберу еще один какой-нибудь слой текста. Вот сейчас у меня два слоя с текстами. В одном слое написан полиглот, а в другом написан установка шрифта. да Друзья, так как каждый шрифт находится в своем слое, и слои выкладываются у нас по порядочку, и мы смотрим, начиная с верхнего и вниз. Вот слой... С текстом полиглот у меня расположен вверху. Поэтому, если я буду позиционировать этот текст по своему рисуночку, он у меня будет находиться над будет закрывать собой э, часть текста э, со строкой установка шрифта. Это довольно часто используемый эффект наложения шрифтов один на других. То есть тоже, наверное, это видели. Теперь вы понимаете, что делается это вообще относительно просто. Так как каждый шрифт, еще раз повторюсь, это отдельный слой. И вы можете эти слои накладывать поверх друг друга то есть получается такой сэндвич кстати слои можно буксировать вот если я сейчас возьму прижму левую клавишу мышки я могу перетащить слой полиглот например вниз и теперь уже слой установка шрифта у меня будет вверху и теперь если я начну его буксировать он у меня уже будет закрывать текст полиглота можно вот в данном случае закрыть его полностью Но Грамотно используя вот эти вот эффекты, можно получать очень интересные эффекты для текста. Все, друзья, на этом я заканчиваю рассказ о шрифтах. Будет еще один урок по фотошопу. Это работа с вырезкой интересных картинок, сложных картинок и приданием теней и контурности. Благодарю всех, кто досмотрел данный урок до конца. Если у вас возникают вопросы, пишите их в комментарии под данным видео.